Всем привет! Когда я спрашивал в конце видео про Таро, нужно ли продолжение, я даже не думал, что будет настолько позитивная реакция. И раз эта тема вам настолько понравилась, вот сразу и вторая часть. Вы все большие молодцы, что поддерживаете темы, которые вам нравятся. Самый залайканный комментарий, кстати, довольно бизарный. Итак, в прошлом видео... Мы немного погрузились в историю карт Таро и прошлись по номерным, с нулевой по девятую, заодно сравнивая их со сепишной колодой от художницы Сани Клокворк. Всего карт 22 штуки, так что нас ждет продолжение путешествия по тайнам карт Судьбы Решающих. Десятая карта иллюстрирует абстрактное понятие. Тут нарисовано Колесо Фортуны. В любимой колоде гадалок и прочих цыганских фокусников, то есть в коммерческой Райдеры Уайта, набитом много разных алхимических символов, еврейские буквы, разные мифические существа ничего не понятно, но очень интересно. Чтобы понять, что тут вообще происходит, надо посмотреть на карту из оригинальной колоды. Причем даже не на эту, уж более графон плохой, а скорее, вот на эту, тут графон лучше. Мы видим, что на колесе фортуны катаются не какие-то мифические существа а вполне себе люди. На верхней части колеса довольно хорошо одетый человек, в нижней части какой и нищеброд. По сторонам что-то среднее между ними. Такова фортуна. Если доверяешь свою жизнь удаче, можешь немного приподняться, но колесо обязательно провернется и снова окажешься внизу. Впрочем, обратная для ловцов удачи иногда тоже бывает справедливо. В середине колеса сидит слепая богиня удачи фортуна, который абсолютно пофигу на все проблемы, привязанных к колесу людей. Она просто крутит ручку этой машины удачи. Вот тут ручка виднее. Хотя на этой картинке Фортуне, кажется, даже нравится смотреть на процесс. Кстати, это уже даже не Таро, а иллюстрация из книги 12 века под названием «Сад удовольствий», которую написала безумная монахиня по имени Герада. Картинки из этой книги хороши настолько, что их растащили не только в Таро, но и по всей европейской культуре. У Санни Клокворк, впрочем, тут совершенно другой взгляд. Все колесо Фортуны символизируется церковью разбитого Бога, той организации из мира SCP, что отвечает за многие технические аномальные объекты. Разные части колеса символизируют разные ветви этой организации. А вращение самого колеса получается должно показывать, как они то приближаются к своей заветной цели создание бога из машины. То удаляются от нее. Похоже на правду. Одиннадцатая карта называется правосудие. В картах Таро тут еще одна римская богиня на букву F. Фемида. Известный образ женщины с весами, которыми она судит. И мечом, которым она карает виноват. В картах GSCP тут объект scp 1730 под названием, что случилось в зоне 13. Очень объемный объект. Тут только чтение объекта на этом канале состоит из четырех частей, и на самом деле объект прочитан все еще не полностью. Суть объекта в том, что в нашу реальность телепортируется целый комплекс содержания SCP из другого мира, в котором фонд уничтожает все аномалии. Вот только объекты устроили там нарушение условий содержания, им мстят человеком. У этой истории. В истории есть даже небольшое продолжение, где SCP-993 Клон Помпон организовал комплекс содержания, где аномалии держат людей. Как по мне, не совсем удачный выбор объекта, но карта зато сама по себе выглядит эпично, и это хорошо. Карта с номером 12 изображает повешенного за ногу человека. Разного рода мистики на просто огромное количество самых разных трактовок, но реально ее смысл слишком прост и однозначен, чтобы их даже упоминать. Дело в том, том, что такой способ казни был достаточно распространен в Италии, в ту эпоху, когда зарождалось Таро. Законы Милана, того города, в котором, как считается, нарисовали первую подлинно известную колоду Таро, предусматривали такое наказание для предателей. Предателя подвешивали за ногу на перекладине и снимали только когда тот умирал. В SCP по версии художницы Сани Клокворк ему соответствует посолу Лагадо из SCP-701, который по одной из версий является посланником повешенного коронавируса Короля, а по другой самим повешенным королем. Кстати у самой Сани Клокворк есть собственный лор повешенного, ведь она написала SCP-2732 и несколько рассказов из которых мы узнаем, что повешенный король появился тем же путем, что SCP-1440, который был упомянут в предыдущем видео. Однако, если SCP-1440 выиграл у смерти жизнь, то повешенный король напротив жизнь проиграл, но цепляясь за нее, он отдал братьям смерти свой народ, которым про чем совершил страшное предательство. Теперь он вечно умирает в петле, в городе Аллагадо, который болтается где-то между мирами. Кстати, Аллагада стилистически похожа на итальянский город-государство той эпохи, что еще больше укрепляет сходство. Зловещий 13 номер имеет не менее зловещая карта под названием Смерть. Тот редкий случай, когда символизм колоды Райдера Уайта превосходит оригинал. На самой карте мы видим всадника на бледном коне, который держит в своих скелетизированных руках черный флаг на котором изображен цветок лотоса цветок этот известен тем что живя посреди болотной грязи он способен оставаться чистым и сохранять свой идеальный белый цвет его просто физически очень сложно испачкать под копытом смерти лежит король корона которого упала с его головы и теперь валяется в грязи туда же то есть в грязь собираются отправиться и три человека справа и не только они и президенты и нищие и гуру великих учений и всякие Ноунеймы, no какую бы жизнь человек не прожил и какими бы статусами себя не обвесил? Так или иначе, он умрет, когда-то умрут и страны, и цивилизации, и даже сама вселенная. Какие бы верования, ритуалы и представления бы люди не городили вокруг смерти? Этот белый цветок будет свести в любой грязи. Оригинальная карта не слишком примечательна. На ней изображен мрачный жнец Гримрипер. Популярное изображение смерти в культуре. Разве только бросается в глаза то, что у карты нет подписи, потому название ее нельзя. Можно лишь сказать, что это та самая карта или безымянная карта. В SCP колоде это упомянутые три брата смерти, которые причастны и к SCP 1440, и к SCP 701, и ко многим другим объектам. А если верить тому, что написано в хабе смерти и докторов, с братьями смерти связан SCP 049 чумной доктор, вернее чумные доктора, потому что история появления 49 из этого хаба предполагает, что их много. 14-я карта называется Умеренность. На ней, что в коммерческой, что в оригинальной колоде, изображен распространенный символ этой добродетеля. Женщина, которая переливает воду из одного сосуда в другой. При этом вода часто льется под каким-нибудь невозможным углом. Мне так и не удалось найти объяснение, почему образ умеренности именно такой. Так что пишите в комментариях свои предположения. Подозреваю, что это какая-то очередная греческая богиня. Потому что умеренность как добродетель придумали древние греки в учении под названием Сафросиуна где высшей добродетелю считалось умеренность, скромность, благоразумие, а также безупречность и самоконтроль. В SCP за умеренность отвечает изображение якоря Скрентона, устройство, которое часто упоминается в разных SCP-объектах и рассказах, предназначение которого в том, чтобы стабилизировать реальность и подавлять всякую аномальную активность. Механизм его действия описан в видео про физику SCP и Юмы. Там довольно много всего. В этом видео скажу просто, что при его включении всякая паранормальщина становится, более умеренной в своей паранормальности для тех кто жаждет подробностей они есть в видео в подсказках на пятнадцатом месте у нас карта под названием дьявол на коммерческой колоде изображен никто иной а бафомет культ бафомета впервые упоминается в документах французской инквизиции когда-то обвинила рыцарский орден тамплиеров в том что вместо того чтобы как полагается рыцарем рыцарствовать они поклоняются дьяволу и даже лично с ним тусуются единственное свидетельство существует Существование такого культа. Это полученные под пытками признания рыцарей. Впрочем, те, кто не соглашались, что они поклоняются Бафомету, запытывались до смерти. Так что источник довольно сомнительный. Впрочем, тех, кто соглашался с обвинением, сжигали на костре. Такие вот были классные времена. Любишь рыцарскую романтику, люби инквизицию, как говорится. Но что нам поможет понять смысл карты? Это то, что в обвинении был еще и такой момент, что как-то рыцари слишком богаты и хорошо живут, погрязли в удовольствии. и распутствие, что на карте демонстрируется тем, что мужчина и женщина прикованы к трону чудовища. То есть, как бы они в плену своих грехов. Впрочем, в оригинальном Таро дьявол изображен совершенно по-другому, потому что каноничный образ Бафомета придумал мистик Элиф Леви в 19 веке, а в костер незадачливые рыцари отправились в 14. -м. В документах Инквизиции описаний Бафомета нет, потому художник рисовал, как умел. Крылья летучей мыши, рога оленя, глаза на животе, рыцарь доспехи, не прикрывающие одну важную часть тела. В SCP на карте изображен объект 2980, лампа, которая вызывает дьявола, который рассказывает сказки на ночь. Ну, такое себе, конечно. Можно было и что-то получше придумать. Цифра 16 красуется на карте башня. Это очень часто встречающийся в культуре образ, скорее всего, восходящий к библейской истории о Вавилонской башне. На карте мы видим горящую башню с короной, в которую ударила молния, из нее падает два человека, один из которых в падении роняет корону со своей головы. С одной стороны, вроде как интуитивно понятно, что происходит, случилось что-то, что привело к падению влиятельной особы с высот власти. С другой стороны, это одна из самых неоднозначных карт, во многих старинных колодах она вообще отсутствует. Некоторые вариации игры Таро даже не подразумевают использование этой карты, что впрочем неудивительно, ведь в первом видео я упоминал, что Таро появилась как игра знати и очень богатых людей. По всей видимости, они настолько боялись того, что изображено на ней, что даже заказывали колоды, в которых такой карты нет, что, наверное, говорит о ее смысле куда более ясно, чем рисунок на ней. Подбор SCP-объекта к этой карте, как по мне, тоже довольно ленивый. Тут мы видим SCP-962, башню, которая выпускает каких-то миньонов, которые разбредаются по округе и собирают различные ресурсы, относя их в башню. Ну типа там башня, тут башня. Логично. Разглядывая 17-ю карту, мы видим Голую женщину. Она держит в руках Два сосуда. Из одного Она выливает жидкость в воду. Из другого на землю. Вокруг нее из земли Вылазят молодые растения. На небе мы видим 8 восьмиконечных звезд. Одна из которых больше других. Восьмиконечная звезда называется Звезда Иштор. Ее, например, Можно увидеть на государственной символике Такого замечательного государства, как Ирак. Так происходит от того, что Иракцы считают себя потомками шумеров. Ведь когда ты потомок шумеров, Ты уже не хрен собачий. А у шумеров Иштар, вернее, ранее версия и была одним из главных божеств и считалась богиней плодородия и любви. Кстати, обычно изображалась голой. Вроде все сходится. Наверное, в стране, где все поклоняются голой Бабе, жить довольно весело. В SCP у нас на карте объект 2499, звезды, которые танцуют под музыку композитора Гюстова Холста. Кажется, Сани Клоквар в какой-то момент просто забила на то, чтобы искать подходящие объекты. Следующая карта та, что номер 18. Называется Луна. На ней видно две башни, те же, что и виднеются на фоне карты Смерть. Между ними идет дорога, на которой выбралась собака, волк и рак. В оригинальной колоде все примерно так же. В смысле ничего не понятно, но очень интересно. Если смотреть на карты 16 века, станет понятнее. А совсем ясно нам станет, если мы взглянем на то, как изображали греческую богиню Луны Охоты Артемиду в ту эпоху. Эту греческую богиню помещали в созвездие Рака и считали богини Луны и Охоты. Все то же самое за Зашифрованный в картах Таро, но чуть более хитро. Второй 15 века, тут просто два астронома спорят. Хорошо, хоть в Нардо не играют. Вот такая эволюция карты. Усаник Сани Клокворка это SCP-2762. Статуя в виде змеи на луне, которая понемногу поглощает лунный грунт. Но объект тоже связан с луной, наверное, этим выбором обусловлен. Похожая история с 19 картой. Это Солнце. И в ней также зашифрован греческий бог Аполлон, который бог Солнца, музыки, красоты и брата. Артемиды. В колоде SCP представлен также неизвестным и таким же унылым объектом. SCP-499. Солнечный старик, который старик, который катает раскаленный шар и не умирает от его жара. Предпоследняя, то есть 21-я карта, это суд. Очередной религиозный мотив. Тут, собственно, изображен стражный суд, в который верят представители аврамических религий, то есть иудаизма, христианства и ислама. Суть его в том, что сначала ангелы будут трубить в трубы, потом восстанут из мертвых всех когда-то умершие, после чего часть поедет в ад, а другая в рай. В разных авраамических религиях есть разные свои особенности, но общий сюжет примерно такой, как нарисовано на карте. В колоде от SCP ей соответствует один из SCP-001, тот, что дети. И с этим объектом есть некоторые проблемы. Дело в том, что он сам по себе огромный. Да еще и является частью довольно большой истории. Которую, чтобы разобрать, нужно сделать, наверное, несколько таких видео, как это. Но в отрыве от общего контекста, SCP-001-Дети — это 9 детей, трансформированных в мощное оружие, способное уничтожить любую сущность. Может, когда-то дойду и до этой части мира SCP. И последняя карта имеет номер 22. Называется Мир. Тут снова религиозный мотив. Карта буквально цитирует откровение Иоанна Богослова, четвертую главу, где описывается место, где находится трон бога. Читаем седьмую строчку. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, четвертое животное подобно орлу летящему. В десятой строке написано, что с богом живут 24 старца, которые вечно ему поклоняются и кладут венки перед его троном. Только вот что за женщина в центре этого венка? Впрочем, в колоде 15 века, картина совсем другая религиозная символика пропадает остается некая женщина которая стоит на земном шаре в ее руках традиционные символы власти монарха скипетра держава всем видом она показывает что правит этим миром кто эта женщина и почему ее нарисовали в таком пафосном положении нам неизвестно возможно что их владелеца, а может даже и владелец ведь по легенде эта колода была изготовлена для одного сумасшедшего короля который кстати на средневековой картинке очень похож на то что нарис... На карте. В колоде от SCP это еще один вариант SCP-001 тот, что замок по сюжету этого объекта это неуничтожимый камень с замочной скважиной, который, по предположениям сотрудников фонда, является моделью нашей вселенной. Такие дела. Канал протокола SCP. Разбираем всякую мистическую дичь. Всем пока!